Не пьет, ее кто листает. Там дядя где-то свое дело делает. зарастали всешки-дорожки где проходили милого Семёнинская копьи. Сколько здесь берила было добыто. Да. Потом Гурков работал. История умалчивает. Куда он сгинул? что ли 25 метров эта шахта тут двигатель стоял клеть опускалась поднималась ну, в общем ну в общем история это Вот, слюда идет и идет. Хорошо, значит, брали тут. Чего это так изъедено? Вымыть надо. О, какая красота! Смотрите, слюдка как. О, мне нравится. Возьмем. Так. А это что там? Кристаллы вроде торчат. Это уже. Вау! Ну вот. За это следовало. Смотрите, какая красота. Ой, красотень какая. Вот так вот, деды, чуем этот кварц, от которого у меня о, слюни даже бегут, имбирил нужен, берил подавай, квамарин, хороший шматок, друзы хрусталя, ладно, пойдем дальше, ну, вы поняли да как отвал работать от если из болота вот видите вот он, вот он внизу сверху наверное тут уже его распетушили а здесь пожалуйста вот еще какой-то ну, осколок Неудачный.